Привет, студент! Будь всегда в теме с командой «Универньюз». О всех самых интересных событиях Казанского университета ты узнаешь прямо сейчас. С тобой я, Анна Глазунова. Итак, смотри сегодня. Новые задачи поставлены. В КФУ состоялось заседание попечительского совета университета. Увидев красоту мгновения, в Казанском федеральном открыта фотовыставка профессора Якова Гришина. Подготовка к самому долгожданному фестивалю в самом разгаре. 9 марта в Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание Попечительского совета университета под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова и ректора КФУ Ильшата Кафурова. Какие вопросы стали ключевыми и какие направления развития университета признаны основными, смотри в сюжете Адели Шамиловой. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыл очередное заседание Попечительского совета Казанского федерального университета. Перед началом мероприятия глава республики посетил обновленный медицинский кластер КФУ и убедился о готовности завершения основного этапа строительных работ в зданиях кластера. Время визита было выбрано не случайно. Отделочные работы медицинских учреждений уже на этапе завершения. Также к финальной стадии подошли установка и наладка оборудования. Президент Татарстана весьма положительно оценил столь масштабную интеграцию. «Очень э, нас впечатляет та работа, которая идется по медицинскому кластеру. Я, я думаю, в ближайшее время это будет очень хороший центр для медицины». В завершении своего выступления Рустам Миниханов передал право введения заседания совета ректору КФУ Ильшату Гафурову. Ректор отметил, что Казанский университет не останавливается на достигнутом, а наоборот готов приложить еще больше внушительных усилий для попадания в топ лучших вузов мира. Все вышесказанное отлично подтверждает разработанный ряд научных прорывов, которые претендуют не только отвечать глобальным вызовам, но и решить задачи, имеющие практическое значение для региона и страны. Разработанная нашими учеными технология позволит установить характер распределения нефти на этих территориях и обнаружить перспективные места, где нужно будет проводить основную разведку и добычу черного золота. Стоит отметить, что приоритетные направления вуза, его стратегические единицы и научные прорывы были выбраны тоже не случайно. Прежде всего, они дают ответ на различные по своему масштабу вызовы, которые сегодня существуют в мире. В частности, у Татарстана есть нерешенная проблема, связанная с отсутствием региона в глобальных рейтингах по науке и образованию. Вхождение Казанского федерального в рейтинг УЭС является не только решением этого вопроса, но и важным фактором, способствующим привлечению в Казань студентов со всего мира. В прошлом году на базе этих приоритетов были созданы так называемые стратегические академические единицы, которые вобрали в себя не только научные исследования, но и были направлены на разработку новейших образовательных программ по данным направлениям. Сегодня в мире говорят об университетах 3.0. Речь идет о новой концепции развития университетов, которая сильно отличается от традиционных представлений. Концепция университет 3.0 предполагает создание на базе вузов интегрированной предпринимательской экосистемы. Системы, в которой они становятся ключевыми поставщиками инноваций. В связи с этим Казанский федеральный университет подписал целый ряд партнерских соглашений с Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана, акционерными обществами Агросила, Фином, Техпроект Сервис и Казанским моторостроительным производством. Участники мероприятия убеждены, что такое сотрудничество даст старт успешным совместным научно-образовательным проектам и послужит развитию университета на благо жителей республики. Адель Шамилова, Ленар Тавлитьяров, Универньюз. Какие еще интересные события произошли в Казанском федеральном университете и за его пределами, ты узнаешь в нашей традиционной рубрике веб Министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фатахов осмотрел недавно открывшийся Центр магистратуры и педагогических практик Института психологии и образования КФУ. В ходе визита между сторонами была достигнута договоренность о том, что министр будет лично курировать работу с магистрантами-целевиками педагогического направления. Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал республиканским журналистам о медицинском кластере университета. После капитального ремонта клиника станет более удобной, а зоны ожидания максимально комфортными. Здесь новые технологии лечения будут осваивать юные врачи, с АЗОВ изучая медицину будущего. А она, как подчеркнули журналистам, прежде всего должна быть дружелюбной. В Казани продолжается реконструкция зоопарка. Теперь строительство переместилось в сафари-парк река Замбези. В этой части зоопарка планируется разместить слонов, бегемотов, антилоп, горилл и других обитателей Африки. Для животных строятся теплые вольеры, что-то вроде аквариумов для бегемотов. Вокруг вольеров не будет решеток. Животные будут почти как в дикой природе. Зверей от посетителей будут отделять рвы. На днях международная слава обрушилась на студентку Казанского архитектурно-строительного университета Аделину Горееву, путешествующую по миру и выкладывающую свои зарисовки местных достопримечательностей в Инстаграм. Авторы зарубежных ресурсов восхищаются как удивительно сложными и точными эскизами казанской студентки, так и невероятной красотой девушки. Тесла и Солар-Сити завершили строительство первого комплекса, который круглосуточно сможет питать солнечной энергией гавайский остров Кауаи. Фотограф, впервые побывавший в Швеции, снял одно из природных чудес света – красивейшее северное сияние. Чтобы сделать хороший снимок, нужно сделать несколько кадров. Но иногда у фотографа есть лишь одно мгновение. Так, профессор кафедры международных отношений мировой политики зарубежного региона веденников у Яков Гришин представил публике свои мгновенные творения.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 если какой-то из этих затронет вашу душу и сердце, я буду очень счастлив о том, что я вам что-то подарил интересное Спасибо. Спасибо. Елизавета Евтифеева, Евгений Максимов, News. 10 марта в Казанском федеральном университете стартует ежегодный фестиваль «Студенческая весна-2017». О том, как проходит подготовка, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. Студенческая весна – это мероприятие, которое связывает между собой тысячи студентов Казанского федерального университета. Кто-то находит себя, кто-то друзей, а кто-то просто приходит болеть за одногруппников. Вот уже с начала второго учебного семестра все студенты университета начали активную подготовку к одному из главных мероприятий учебного года – студенческой весне. А, Конечно же, самые такие, наверное, мощные подготовки начались с января месяца, после татьяне дня, когда все студенты вышли с сессии и начали. Такие усиленные подготовки. В течение двух недель проходили уже предварительные просмотры вместе с режиссером. Результат на самом деле очень хороший, показатель студентов очень сильные. Напомним, что в феврале в Байтике прошла школа актива слет творческой молодежи», которая объединила начинающих сценаристов и режиссеров, принимающих активное участие в подготовке студенческой весны. Мы недавно провели режиссерскую школу актива. Все навыки, которые мы дали нашим студентам, и юным режиссерам, они все воплотятся на сцене и мы увидим их плоды. Первым представят свой институт студенты Института фундаментальной медицины и биологии, институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Конкурсная программа будет проходить среди 17 команд. Это института факультетов нашего университета, и продлится данный марафон студенческого творчества с 10 марта по 21 марта. Безусловно, студ весна это самая яркая часть студенческой жизни, то, что запомнится на всю жизнь. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все новости студенчества. Больше улыбайтесь и наслаждайтесь теплыми весенними деньками. До скорых встреч!